В номере Московского посольства Корейской Народно-Демократической Республики обнаружили тело мужчины. Как стало известно, его зовут Ахен Чи. Ему было 71 год. В данный момент о причинах смерти неизвестно.